Затеял мужик капитальный ремонт и нанял под это дело двух рабочих, вроде нормальные, не бухают. Приезжай через две недели домой принимать работу, ходит, ну просто заебись, все сделано, не придерешься. Заходит в туалет, а там унитаз, блядь, к потолку прихуличим. он, естественно. Это чё за хуйня? А работяга ему Эй, погоди ругаться, вот смотри Разбегается, отталкивается от стены, хватается за края за руками Подтягивает к нему свою жопу и начинает царать Моча с говном, естественно, валится сквозь ноги вниз, них Падает ему на спину, крутит лицо Он отпускает руки, хлепается в кучу собственного говна и говорит Действительно, вас хуёво сделали, надо подправить